замещение. сейчас привезем все, клетчатые сумки. Фу. В 90-е так и было. Black money. Опять все деньги с... неудачно покритиковал и тебя закрыли. Мы опять решаем проблему через жопу. Какой хуй мы занимаемся? Ты лун, чтобы не в этом аду. Аду. Друзья, сегодня день неоднозначных новостей, но эти новости такие, что повлияют на жизнь каждого из вас. Других новостей я вам не даю. Время послаблений. Появилась информация, что в Госдуму внесли проект постановления об амнистии по экономическим статьям. Хм, интересно. Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» за правду внесла проект постановления об амнистии граждан, осужденных за экономические преступления. Ну, средний и небольшой тяжести. Что сказать по этой новости? Первое. Правительство и Путин понимают, кто потребуется для восстановления экономики? Предприниматели. Сейчас, когда санкции везли и чипы, электронные компоненты и многие вещи Россия не может получить, ну, которые очень нужны, знаете, какой расцвет получили? Те, кто в 90-е контрабандой занимался, они сейчас вот так говорят, сейчас привезем все, поэтому это же тоже предприниматель. Я сейчас не хочу вот это Робин Гудов там вот идеализировать, не хочу, но тем не менее, ребят, поймите, предприниматель — это тот, кто действует вне зависимости от обстоятельств, понимаете? Если нам нужны эти чертовые чипы, чтобы ракеты летали и спутники наши вот эти летали, и чтобы телефон работал, ну предприниматели добудут это. Даже если нужно будет работать в какой-то серой зоне, они добудут. И это очень важно, что у нас в стране много людей, которые могут работать в разных условиях. Вот еще забавная новость, налоговики Но не будут штрафовать магазины за невыдачу чека, так как в стране возник дефицит кассовой ленты. Кассовая лента пропала! Ладно, гречка там, или что, сахар. Это кассовая лента. Теперь, когда вам не будут выдавать чек, ну, знаете, black money там, все дела, да, работаем без кассовых машин, да, понятно, да, ну, вы особо не переживайте. Это почему? Потому что ленты нет. Ребят, значит, смотрите, ну ладно, чипы мы пока еще не умеем делать, там, смартфоны не умеем, там, еще что-то, ну, много чего не умеем, но ну, кассовую ленту. Ну, сделайте вы кассовую ленту. Неужели здесь нет предпринимателей, которые кассовую ленту сделают? Ребят. В Госдуме решили ввести уголовную ответственность за фейки о работе госорганов за рубежом, сообщил Александр Хинштейн. Зачитываю. Все, кто защищает интересы России за ее пределами, неважно, носят они погоны или нет, должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и чернухи. Ну и так далее. Ну, что такое провокация, лжи и чернухи? Очень широкий термин, интерпретация может быть любая, поэтому, друзья мои, лучше бы список сразу опубликовать, кого можно критиковать, кого нельзя. Иначе так, неудачно покритиковал и тебя закрыли. А давайте я вам расскажу, как в Китае. Например, в Китае если ты неудачно прокритиковал какого-то руководителя Компартии там, или еще что-то, тебя и закрыли сразу. Тебя просто никто на следующий день не нашел, ты просто не вышел на улицу, не вышел на связь и все. Вот так в Китае. Ажиотажный спрос на ряд товаров спровоцировал инфляцию. Друзья мои, россияне скупают сахар, антидепрессанты, прокладки с тампонами и презервативы. По последним данным цена выросла на 20-50%. Marketplace Wilder сообщает, что спрос на самокаты и велосипеды резко вырос. Ребят, помните, как раньше, еду я на гелике, нет, денег не хватает, теперь еду я на велике, то есть, видимо, на машину денег перестало хватать, все велики теперь заказывают и самокаты, в общем. Компания отметили, что 13 февраля по 13 марта, то есть вот, за месяц россияне заказали на 657 процентов больше а велосипедов, я точно вам говорю, а самокатов на 235 процентов больше. Кстати, вы же хотели жить, как в Берлине, где на велосипедах все ездят и так далее? Пожалуйста. Хотели, получите. У нас сегодня очень неоднозначные новости, вроде плохо, а вроде хорошо. Ну, смотрите, значит, значит, появятся люди, у которых в подвалах запасы не только сахара, как у меня, а и тампоном. Поэтому, ребят, если вы хотите свой маленький бизнес, Купайте тампоны пачками, складывайте, поставляйте на Авито и так далее. Вот он. Ой, как это все, слушайте, ну, в 90-е так и было, понимаете? Вот эта вся вот эта хрень приводила. Какой хуй ху... мы занимаемся? Слушайте, вместо процессоры делать, эти типа, тампоны перепродаем с наценкой в 10 раз. Тампона замещения, слушайте, да я, я за то, что все было. Но только какой хуй мы занимаемся... В эти все трудные времена. Все-таки Вот эти трудные времена, они все еще недостаточно трудные, чтобы сделать нас сильными. Знаете, когда трудные времена? Когда мы перестанем заниматься. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиулиной для назначения на должность главы Центрального банка. Об этом говорится в сообщении телеграм-канале Нижней Палаты парламента. Ну, во-первых. У нижней палаты парламента есть телеграм-канал, значит, телеграм не закроет. <смех> Ребята, кайф какой. Да, кстати, подпишитесь на мои телеграм-каналы, потому что телеграм точно не закроет. Про Набиулину. Эльвира Набиуллина, по слухам, подавала в отставку, она хотела уйти с позиции, потому что сейчас ситуация, сами знаете, непростая. О. Ходили слухи, что Владимир Путин говорил, сейчас не время уходить и надо остаться. Так вот, чтобы перейти от слов к делу, Владимир Путин взял и внес в Государственную Думу, короче, говорит, утверждайте. Поэтому Эльвира Набиулина придется дальше возглавлять Центральный банк и вот как-то что-то все-таки придумывать. И на самом деле ведь очевидно, что давно надо ставку при финансировании, да, сделать доступной для того, что производство сейчас, куда вы подняли 20 процентов? Зачем вы остановили все производство? Все контракты инвестиционные, все там стройки, все сейчас стоят, все ждут, вас умоляют, Эльвира Набиулина, сделайте ставку 6 процентов. Пока вы не сделаете ставку 6 процентов, все инвестиционные проекты будут стоять. И вот эти вот все разговоры про правительство, что надо рабочие места, надо продолжать инвестиции, ребята, нету у предприятий возможности продолжать финансировать проекты при текущей ставке. Поэтому, Эльвира Набиулина, первое, оставайтесь главой центрального банка. Раз. Второе, сделайте ставку 6 процентов. Нам, предпринимателям, очень нужны деньги, чтобы заводы строить, рабочие места, и подставку 20 процентов, да даже 13 процентов. Мы не будем брать эти деньги, мы не можем отбить эти деньги. Поймите, Эльвира Набиулина, А что у нас с дефолтом-то, который вчера должен был бы произойти? Международное рейтинговое агентство в очередной раз понизило долгосрочный суверенный рейтинг России, теперь уже до СС уровня. Раньше был ССС, ну, эти уровни, короче, ну, короче, это жопа уровень называется. В общем-то, это вот, если с таким уровнем, то ценные бумаги приобретать нельзя и лучше держаться подальше. Вот что этот уровень называется. И еще и негативный прогноз. А почему? А потому что вроде бы вчера все-таки состоялся платеж, как утверждает значит, э, правительство в России. Как Путин ранее говорил, что будет погашено в рублях, вроде этого не состоялось, то есть платежное поручение было дано в долларах. И, по идее, против этого платежного поручения, если состоялась все-таки разморозка замороженных вот этих активов, да, 117 миллионов было списано и все, но, как утверждает получатели купонных доходов, деньги Пока не пришли. Мне кажется, здесь идется такая подковерная закулисная вот борьба, оказание давления друг на друга и так далее. Смотрим, наблюдаем за ситуацией, в конце концов, у нас есть целый месяц до середины апреля, когда грейс период, то есть льготный период, согласно вот этим купонным там выплатам, да, пройдет и тогда могут быть очень серьезные последствия. А пока, видимо, у нас есть месяц вот этих театрализованных представлений. Следим дальше, я буду информировать вас о новостях на этом фронте. Рубль растет по отношению к доллару седьмой день подряд. а? Как тебе такой Илон Маск? Вот так-то. Все говорили рубль будет падать, доллар будет падать. Вот, пожалуйста, курс рубля в ходе торгов растет до 102 рублей за доллар. Понятно? 102 рубля, а начинали-то со 111. Значит, 10 процентов роста. Ребята, за 7 дней рубль вырос на 10 процентов. Евро 111, почти 112 рублей. Но одна незадача остается. Как мы можем купить этот подешевевший доллар? Никак. В принципе, это индикатив, значит, как вырастут товары импортируемые, ведь все равно много товаров ввозится. Вот. Соответственно, если там, доллар будет стоить в районе 100 рублей, там 120 рублей, ну, значит, повышение вот этих всех импортных товаров там 30 процентов будет вот примерно так. Сейчас курс доллара нужен нам для того, чтобы понимать, что если доллар будет, например, 200 рублей, да, но ну, это означает все импортные товары там подорожают два с половиной-три раза. Вот и все. ФАС и Вайлдберрис обсудили возможность разрешить параллельный импорт. М -м, интересно. Речь идет о ввозе товаров без разрешения правообладателя. Сейчас в России это запрещено. Короче, ФАС считает, что разрешение параллельного импорта решит вопрос дискриминации российских потребителей и позволит бизнесу ввозить товары без дополнительных разрешений. Значит, сейчас, ну, насущно необходимо, чтобы в России появлялись некоторые товары, к которым потребители привыкли. Ну, вот ты пользовался каким-то шампунем, вот ты привык, а его сейчас перестали возить, а ты очень хочешь, ты страдаешь, ты просто убиваешься от того, что этого шампуня нет. Ну, примерно как я, потому что вот есть один шампунь, которым я пользуюсь, вот я не могу его сейчас купить, и это проблема. Вот и ФАС и Вазборис подсуетились и говорят, ну, ладно, если напрямую страны недружественного Запада, значит, это все не поставляет, ну, почему-то, ну, ладно, но ведь страны этого Запада поставляют этот товар в другую страну какую-то, ну, там, в Индию, например, и Wildberries берет и организует импорт этого шампунчика оттуда, и все. То есть, на самом деле, раньше такие операции не приветствовались и даже запрещались, а сейчас они открываются как возможность, понимаете, да, контрабандистам и белым пушистым импортерам, таким, как Wildberries, привезти эти товары в страну. И я считаю, это правильно. Надо заботиться о потребителях, не надо ввергать потребителей в стресс и в шок. Помните, как в 90-е, старые добрые 90-е, клетчатые сумки, да, но они на рынках обычно стояли и из них доставали вот это шматье и развешивали его на этих вот лотках. И я ходил по этому рынку и выбирал, примерял себе одежду. Тьфу, не видели бы мои глаза этого рынка. Ну, помните, как это все было? Так вот сейчас немножко более цивилизованно, но все так же и будет. В этом смысле Wildberries ведет себя как истинно предпринимательская организация, то есть она лоббирует законы, которые позволят, смотрите, множеству предпринимателей привозить товары, которые сейчас напрямую невозможно привести. И это очень круто, что Wildberries становится, знаете, такой инфраструктурой, которая обеспечивает предпринимателей возможность сделать бизнес правительство обсуждает возможные параметры поэтапного раскрытия искровых счетов. Но это счета, на которых собирались средства дольщиков, да, и закрывались там до поры до времени, пока квартира не будет построена и передана, да. Одно время правительство ввело какой э, порядок, что теперь застройщик не мог собирать с дольщиков средства и строить на этот дом, потому что многие собирали и потом ту ту ля и никаких, так кстати, квартир нет, и обманутые дольщики, ну, вы видели все эти скандалы. В свое время правительство привело такой порядок. С дольщиков собираем средства на искроу счета замораживаем их там, вот блокируем, да, и финансируем от банка застройщика под процент. Теперь, когда на Биулина Центральный банк ввели ставку 20 процентов, знаете, что происходит? Застройщиков в банке финансируют подставку 20 плюс 8 процентов, то есть 28 процентов, и то им не выдают эти деньги, в результате все стройки, фу, вырастают в цене и так далее. Соответственно, если банки финансируют под такие деньги, а застройщики не могут брать под такие деньги, то давайте из кров-счета откроем. Ну, что за херня? Ввели же нормальный закон заблокировать деньги. Пусть банки финансируют стройки под 6 процентов. Почему банк сейчас дает вы понимаете? И мы опять решаем проблему через жопу. Не надо открывать эскроу счета. Не надо, как только откроешь эскроу счета, опять все деньги... До тех пор, пока страна не обретет источник денег со ставкой 6-8 процентов, мы так и будем колебаться, как банные линии. И каждый раз, когда случается какой-то катаклизм, у нас будут вставать инвестиционные проекты, стройки, и мы будем опять через жопу компенсационным механизмом что-то дергать. Вот так и делаем. Еще раз говорю, 100 тысяч рублей должна быть минимальная зарплата самых низкооплачиваемых профессий, 100 тысяч, раз, и 6 процентов должно быть предельная ставка судного процента, 2%. Страна начнет возрождаться, предприниматели привезут все товары, построят заводы. Ребята, я знаю, что ты, который сидишь и смотришь сейчас это все, с этим согласен и чувствую, что это так. Но я не думаю, что нас смотрят в Центральном банке Российской Федерации, поэтому ну передайте им тогда это. Нагрузка на мощности Рутюб увеличилась в 21 раз. Друзья, мне все-таки удалось пропихнуть в Рутюб все свои видео. Теперь вы можете подписаться на Рутюб и кайфовать, когда я этот, YouTube отключат, все на Рутюбе будет. Поэтому Смотрите, уже 17 тысяч подписчиков на Рутюбе, поэтому сейчас прям иди и подпишись. Напомню, в Дзене у меня больше 90 тысяч подписчиков, в Телеге уже 420, но на Ютубе более двух миллионов, поэтому резерв еще есть, пожалуйста, подпишитесь на мои резервные каналы. А также есть оперштабы деньги не сгорят, оперштабы, охота за единорогами, оперштабы. Какие еще такие оперштабы? На любой вкус жизни есть оперштабы. На самом деле, ты подпишись, пожалуйста, на все мои оперштабы и все, и кайфуй. На самом деле, сложные времена еще не начались, если мы все тампонами занимаемся. Поэтому, смотри, когда они начнутся, у тебя все будет готово, оснастка будет. Поэтому напомню, мы вместе можем все, мы создаем